Кстати, вот там вот две белки, видите? Вон они. Я, к сожалению, у меня а, балуется. У меня камера нету, приблизить. А с мобильником будет плохая эта видимость. Но это весенние у них эти, сказать, заигрывания. Вообще интересно наблюдать. Белки живут у нас в поселке, видите, шишка есть, как они питаются, хрен знает. Вот их подкармливают, я видел, арахисом. Вон как. Вообще чудо они животное. Это ж две белки, значит и бельчата пойдут скоро, но если не прыгать, значит еще где то нету. Они не боятся людей, привыкли. Ох, а чё он это самое? Самец, что ли? Вот этот. Да, главное, сидит. А... Не знаю, может, наоборот. Как их там различить, я не знаю. Далеко не Ох, ох как они. Смешно. Не продали. Смешно. Смешно. Против солнца будет видно или нет. Жалко, видеокамеры нету. Так бы приблизил. С мобильником ничего не получится. Вот, вот так они и живут. Вот у них другая жизнь. Беззаботная. Тут денег нет. Они, знаешь, как год дотянуть до пенсии. Еще год и... Шесть дней до пенсии. А им похер. Поела шишку. И пошла бегать. И тут аттракционов не надо. И с утра. Вот поэтому они и здоровы, что не курят, не пьют, бегают. И, собственно, никаких стрессов, никаких проблем у них нету, как у людей. Ну ладно, хватит, наверное. Не знаю, что получится.